Приветствую вас, дорогой зритель данного урока. Мархабан! Это первый урок по египетскому диалекту. Очень давно хотел начать уроки по египетскому диалекту, но не получалось. Постоянно э, не хватало времени. Нужно было обновить начальный курс стандартного арабского языка, курс грамматики, плюс другие работы. Но, наконец-то, я добрался до э, уроков по египетскому диалекту, и мы начнем сегодня его изучать. Тема интересная, многих она интересует. И здесь действительно есть о чем рассказать, о чем поговорить. Мы начнем изучать с фанатических отличий, и все уроки свои я буду строить на сравнительном анализе со стандартным арабским языком. Почему так? Потому что я считаю, что а, есть единый арабский язык и есть его ответвление, то есть местные говоры. Вот египетский диалект это один, одно из таких ответвлений, и... Я считаю неправильным, когда используется подход в учебниках и в различных курсах, когда изучается отдельно либо стандартный язык, либо только египетский диалект, либо какой-то другой. Потому что э, без стандартного арабского языка невозможно овладеть арабским языком в полной мере. И просто изучая диалект какой-либо, египетский, это может быть другой какой-то диалект, просто отдельно, мы не добиваемся знания арабского языка, мы лишь добиваемся способности говорить на какие-то бытовые общие темы на... в обиходном уровне, но мы не знаем язык как таковой. Об этом мы подробно еще поговорим, я свою позицию еще подкреплю, и, в принципе, благодаря этому уроку вы уже многое поймете, почему именно такой точки зрения я придерживаюсь. Но давайте долго тянуть не будем, начнем с изучения отличий. Фонетических, да, отличий в произношении Между стандартным языком и египетским диалектом Итак, отличия в произношении У нас есть буква алиф В стандартном арабском она произносится с гласными А, либо Э-образной А, то есть Э, Э, такая с Э-образностью э, В некоторых моментах, да Либо как И, либо как У В зависимости от огласовки, которая стоит с алифом в египетском диалекте спектр гласных звуков шире, чем в стандартном языке. Поэтому с алифом может быть еще и чистый звук «э» и даже «о». Это мы встретим в примерах впоследствии. Далее. Буква «фэ» – межзубный «фэ». Когда мы кончиком языка касаемся края верхних передних зубов. Это в стандартном языке. В египетском диалекте все проще. Мы просто... Произносим эту букву как Т или как С, обычно С. И вот, например, числительная 3, Талета, Талета, так она читается в египетском диалекте. В стандартном языке мы бы ее прочитали с межзубным С. Далее. В стандартном языке у нас есть буква Джим, которая читается как сочетание ДЖ, то есть слившиеся воедино ДЖ. Джи, джи. В египетском диалекте это может быть «г», чаще всего «г», либо «же», либо ч. Например, «гамиль», «гамиль», «красивый». В стандартном языке мы бы это слово читали «жами-льун», жами «жэмиль». И, кстати, огласовки «тануины», то есть двойные «он», «ин», «ан», которые есть в стандартном языке, в египетском диалекте не используются. За исключением очень редких случаев, когда постановка таких огласовок может повлиять на смысл. Да? А в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, в диалекте вообще не используются тоновины. Просто забудьте о них. Просто читаем гамиль. Нельзя говорить Да, Это не диалект. Далее. В стандартном языке у нас есть межзубный «вэль». Но в диалекте мы ее читаем просто как d или z. Например, глагол хедна хедна мы взяли. Если бы мы этот глагол читали в стандартном арабском языке, мы бы читали хузна хузна с межзубной зель. Но в диалекте межзубная зель превратилась в обычную дель, то есть в звук д, поэтому глагол «хадна». При этом еще и не соблюдается э, огласовка. Если в стандартном языке мы учитываем, что у глагола «эхэзэ» есть в настоящее будущем времени «замма», да, в середине должна стоять, поэтому над буквой «х» у нас «хузна», да, получается «хуз». То в египетском диалекте мы это не учитываем, просто "хедна". Такое явление тоже есть. Дальше в стандартном арабском у нас есть буква «дод». Такая особая буква, которая произносится, когда мы касаемся боком языка, верхних коренных зубов, и воздух происходит, проходит, точнее, между боком языка и коренными зубами. А в египетском диалекте таких сложностей нет. Это просто З или Д. Обычные, легко произносимые буквы. Например, МАЗБУТ. Да? То есть мы не говорим мадбуд, МАДБУТ. Мы просто говорим МАЗБУТ. Дальше. В стандартном языке у нас есть «в», межзубный, твердый звук «в». Но в египетском диалекте он произносится очень просто «з» или «д». Как видите, целых три буквы del «вод», в у нас произносится «д» или «з» обычно. Отличие только на письме. И в примерах показано словосочетание из двух слов от мазама Наддарат муаззама. Бинокль. Оно состоит из слова наддарат. А в стандартном мы бы прочитали Назаурат, Надзаурат, но в египетском диалекте наддарат. И муаззама это в стандартном мы бы читали сайн, да, муаззама. В, в египетском проще муаззама. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь, в двух словах, в этих есть один, одна и та же буква. The, да, вот это вот наша высокая с точкой. И в одном слове она читается как Д, а в другом как З, то есть наддарат и моаззама. И возникает вопрос: есть ли какая-то закономерность, какое-то правило, которое бы определяло, что, допустим, в таком-то слове в диалекте мы читаем Д, а в другом З? К сожалению, такого правила, такой закономерности нету. Это все. Э, Объясняется просто тем, как это принято в диалекте. Как это легло египтянам, так скажем, на язык. Просто запоминать. Вот и все. Здесь, к сожалению, нужно запоминать. Далее, буква Айн, которая в стандартном языке гортанная и вызывает у многих сложности. Приходится ее тренировать долго. В египетском диалекте все гораздо проще. Мы эту Айн произносим как обычные гласные а, Э, и, и, И, У, О, даже Х. А гортанность, она присутствует в некоторых словах, но не часто. Вот, например, слово Битаати. Битаати или Битаати. Даже с призвуком Х. Да, Битахти. Такой вариант тоже есть. И читать можно и так, и так. Это все считается нормально в диалекте. Далее, буква коф, да, в стандартном арабском это коф, твердое глубокое ко. Но в египетском диалекте это либо обычное к, либо придыхание. Можно сравнить со стандартным с хамзой, в стандартном языке, когда мы смыкаем горло на долю секунду и резко произносим гласный. То же самое с буквой ков в диалекте. Например, слово сердце, которое мы читаем в стандартном кольбун, с твердой ков, кольбун, да, сердце. В египетском диалекте мы читаем просто эльб, эльб. То есть мы смыкаем горло, резко выдыхаем и произносим вот это эльб, «э», «э», эльб, эльб. Вот такие вот основные фонетические отличия да, в произношении, в прочтении. Еще мы будем встречаться с ними. В многочисленных примерах и с некоторыми другими нюансами. Но это основы. Вот это нужно просто запомнить сразу. Движемся далее и приступаем уже непосредственно к изучению слов в диалекте. Но прежде чем мы приступим, давайте посмотрим на этот слайд. Он взят из урока по грамматике стандартного арабского языка. Личные местоимения. Если вы не смотрели урок по грамматике и не приступали еще к изучению грамматики арабского языка, вообще я рекомендую сначала, конечно, стандартный язык изучать, а потом делик, но тем не менее. Давайте на всякий случай посмотрим, да, что в стандартном языке у нас есть особенности, определенные у местоимений. Во-первых, у нас есть двойственность, у нас учитывается, сколько... Людей, о которых мы говорим, или по отношению к которым мы обращаемся, да, если это второе лицо, допустим. Вы двое, энтума. Третье лицо, они двое, гума. Также у нас есть подразделение во множественном числе по роду. Если группа лиц, больше трех человек, три и больше, да, состоит из одних лиц мужского пола и там, допустим, или женского пола, и один есть мужского пола. Это энтум или гум а если же все женского пола тогда антунна или гунна в диалекте это все убирается женский род множественного числа вообще убирается двойственность вообще не используется и э, читаются э, местоимения несколько иначе давайте посмотрим вот этот слайд уже точно такой же, но для египетского диалекта. И как вы видите, здесь исчезла двойственность, исчезло разделение по полу для множественного числа во втором и в третьем лице. У нас просто есть инту вы и неважно двое человек, сколько там мужского пола, сколько женского, неважно. Просто если больше одного, значит инту, значит это вы, как и в русском языке. То же самое гум они. И для единственного числа во втором лице у нас есть разница в прочтении. Инта или инти. Инта, инти. Посмотрите еще раз на стандартный. У нас над алифом стоит хамза и фатха. Энта, энта или инти А в диалекте у нас кясра стоит под алифом и хамза смещается под алиф. Получается «и». «Инте». «Инте». еще и добавляем букву «я» в конце для женского рода. «Инте». То же самое «инту». Если в стандартном языке у нас было «энтум», то здесь «инту». Также для первого лица у нас было «нахну», «мы». А здесь «ихна». «Ихна». В третьем лице, в плане чтения, в плане письма, Местоимения никак не изменяются, просто произошли исключения двойственности и разделения на полы в множественном числе. У нас для всего, и для двоих, и для множественного числа просто ум. Это, наверное, первое упрощение, которое мы можем наблюдать, изучая египетский диалект. Вот этот слайд также взят из uh, урока, с третьего урока по грамматике стандартного арабского языка. Для чего? Для того, чтобы просто в сравнении сейчас изучить диалект. Uh, давайте рассмотрим указательное местоимение и «гэвиги». для мужского рода «этот», e а «гэвиги» для женского это. E это может быть и там, и там. В среднего рода в арабском языке нет. Но когда мы переводим на русский, у нас бывают среднего рода слова, поэтому может быть перевод и это у обоих местоимений. Но э, нам сейчас важно сосредоточиться на том, что «heve» для мужского рода, «heve» для женского. Переходим к диалекту. Вот этот слайд практически точно такой же, но для диалекта. И здесь у нас, смотрите, этот да, а это ди, да, ди. Почему так произошло? Давайте разбираться. А произошло очень сильное упрощение и искажение. Во-первых, берем да и получаем из него да. Отбрасываем букву га. В начале буква «зель» превращается в «дель». Как вы помните из слайда по фонетике, у нас а, есть такое явление в египетском диалекте, когда буква «зель» межзубная превращается просто в «д». И может писаться без точки. То есть, как обычная «дель». Дальше мы также отбрасываем «алиф», и а, вместо «алифа» пишется буква «га», «но». Здесь тоже один момент интересный очень есть. В египетском диалекте вот эта буква «га» в окончаниях не читается как «га», как в стандартном арабском. Она просто читается как придыхание. Некое... Как вам объяснить придыхание, чтобы вы понимали? Это не совсем «га», это просто как выдох шумный. Да. Да. Да. То есть мы просто порезали... Все буквы вокруг оставили одну del, превратили ее в «дель» и просто сделали d. То же самое произошло с женским роном. «Гэ, тоже отбросили g, отбросили тоже отбросили g вторую и оставили на букву del, но уже превращенную в del. И кесру под ней оставили, но для того, чтобы как-то это было, выделялось, что это женский род, да, по, на слух. Просто добавили еще букву «я». Получилось «ди». -ви, ви превратилось в «ди». Вот такие моменты, к сожалению, нигде не рассматриваются, ни в каких учебниках, нигде. А это очень важно с точки зрения понимания процессов, происходящих в диалектах. Это можно наблюдать не только в египетском диалекте, в других диалектах там свои есть нюансы, да, свои какие-то процессы, но тем не менее. И это нам говорит о том, что арабский язык – это единый язык. Просто диалектные его формы имеют некоторые искажения, упрощения и так далее. И если мы будем понимать их, нам будет легче изучить. Пойдем далее. Возвращаюсь на слайд со стандартным арабским Вопросительное местоимение. Что в стандартном mother или сокращенно частица м. Что? Кто? Man. Где? Эйна. Откуда? Мин-эйна. Предлог мин из и эйна где. Получается мин-эйна откуда. В диалекте у нас что просто э, e. э. E. Смотрите, есть кесра под алифом, хамза под алифом, да, и кеср, соответственно, просто тут она не напечатана, но неважно. Дальше буква я и га. Га не читается в окончаниях в диалекте. И нам бы прочитать по стандарту и, и, но в диалекте это просто э, э. Просто запомнить, что это э. Дальше, кто? Не ман, а при том, что... Еще и добавилась буква «я» в середине. «Мин». «Мин» — это кто? «Фейн» — где? Опять же, посмотрите, под буквой «фа» есть «кесра» и дальше идет «я», которая по стандарту должна бы удлинять «кесру». То есть читаться длинный слог «фейн», «фейн». Но в диалекте это «фейн», «фейн», «фейн». Просто запомнить, как это читается. Здесь нет правила, понимаете? Здесь нужно запомнить. Далее, откуда? Мнин или минейн? Мнин, минейн. Оба прочтения правильны. Если мы посмотрим на стандартные, у нас есть два слова. Предлог мин и эйна. Минейна. В диалекте эти два слова слились воедино. Мнин или минейн. Думаю, ничего сложного нету в этом, чтобы это понять. Далее, давайте прочтем примеры, но для начала прочтем два примера из стандартного арабского языка, чтобы потом здесь. Они одинаковые, там и тут, просто здесь на диалекте, а там на стандартном. Но прочтем сначала на стандартном, чтобы вам было лучше, лучшее понимание было, сравнительное. Смотрите, кто он? Манхуа. Манхуа. Хуа, мударрис. Хуа, мударрис. Кто он? Он учитель. Мен хума. Кто они двое в скобочках? Почему? Потому что используется гума двойственность местоимение. Они двое хума. Это стандартный арабский язык. Речь идет о двух людях, о Мухаммаде и Хасане. И ответ Хума. они двое Мухаммад два Хасан. Кей. Идем в диалект. Смотрим. Кто он? минда минда Кто он? Де мударис, де мударис. Миндоль. Миндоль. Кто они? И смотрите: доль, эти те, да, uh, у нас для множественного числа есть местоимение доль в египетском диалекте. И неважно по полу, да, это мужской, женский, двое их или сколько, просто множественное эти или те. Доль. Миндоль, то есть не мин, не, не Минхума, а Миндоль. Кто они? Доль Мухаммаду Хасан. Они Мухаммаду Хасан. Мы не говорим уже «они двое». Мы просто используем множественное число и все. Минди, Минди. Кто она? Диму Дариса. Диму Дариса. Она учительница. Что это? Да -э. да Даэ. Да, мы смотрите, используем что? Э? Да, вопросительное. Это? Да, э? Что это? Да, алэм. Да, алм. Это карандаш. Хусейн-мнин. Хусейн-мнин. Хусейн откуда? Хусейн-минсурия. Хусейн-минсурия. Хусейн из Сирии. Да, э? Да, э? Что это? Ди Сайера, это машина. Юри Фейн, Юри Фейн, где Юрий? У Руси, у Мы задействовали в данных примерах практически все вот эти вот вопросительные места и указательные. Теперь давайте построим отрицание. Ля у нас и в стандартном языке, и в э, египетском диалекте это частица отрицания. Нет или не. Айван. Айван это да. Хотя в стандартном языке это нам, -эм, Но в египетском диалекте чаще используется айва. Хотя нам -эм тоже можно. Далее. Э, есть усиление отрицания. Нет, никак нет, вовсе нет. Келле. -э, Келле. -э, при том, что... На письме здесь не отображается придыхание в конце. Хотя иногда и пишут букву «га». Но э, оно есть. То есть мы не просто «кэлле» читаем, а немножечко еще делаем такой э, выдох такой шумный. Кля, «Кэлле». Далее. «Не» для именного отрицания. «Миш». Это нужно запомнить, это чисто диалект. «Миш». Э, например, «Миш Мударис». «Не учитель». Мишталиб, не студент. И так далее. Давайте сразу же прочтем. Да, мударис. Да, мударис. Это учитель. Айва, да, мударис. Или айва, гуа мударис. Да, он учитель. Либо отрицание. Ля, да, миш мударис. Да, миш мударис. Он, или это, миш мударис, не учитель. Гуатолиб он студент. Ди, лейля? Ди лейля? Лейла, Ди Лейла, это Лейла, а его Ди Лейла, да, это Лейла. Или отрицаем? Ля Ди Миш Лейла, Ди Миш Лейла. Нет, это не Лейла. Доль мусафирин. это, да, то есть эти или э эти люди Мусафирин, путешественники, а его мусоферин, да, они путешественники. Либо отрицаем, ля, гоммисьмусаферин, ля, гоммисьмусаферин. Нет, они не путешественники. И здесь еще одна интересная сравнительная особенность между стандартным языком и диалектом. Если бы мы в стандартном языке говорили, что он не учитель или они не путешественники, мы бы использовали глагол лейса. Глагол для именного отрицания, модальный глагол, специальный в стандартном арабском языке. И мы бы должны были этот глагол строить по а, разным параметрам. В зависимости от того, о каком лице мы говорим. Сколько этих лиц, какого они пола. Например, если бы мы говорили а, «это не учитель», мы бы говорили лей лей А если бы мы говорили «это не лейла», тогда мы бы говорили Эвигелей сатлейла. Эвигелей сатлейла. Если бы мы говорили, они не путешественники, мы бы говорили, лейсу лей су мусафирин. Мы бы форму глагола подстраивали под лицо. А в египетском диалекте нам этого делать не надо. Нам все просто. Мы просто говорим, миш, миш, миш, и все. Миш мударис, миш леля, миш мусафирин. Неважно, сколько лиц, какого они пола и так далее. И еще несколько слов в этом уроке мы с вами изучим. Диалектовых слов. Во-первых, слово «кеда». «Кеда». «Так». также В арабском стандартном языке есть «кедэлике», «кедэлике». С тем же значением. Вы, наверное, уже видите сходство между этими словами по составу букв. Если мы... Видим, что буква «кев» остается. Буква «зель» превратилась в «дель» в диалекте. А буквы лям кеф, лике они отброшены здесь. И вместо них просто поставлено вот это придыхание, вот это «га», которое в диалекте читается просто как шумный выдох. «Кеда», «кеда». То есть кеде-лике и «кеда» — это просто сокращенное, отрубленное слово которая читается очень коротко. кеда, Согласитесь, в стандартном языке кедэлике, кедэлике, звучит довольно так, длинно. А в диалекте кедэ, кедэ, очень просто. Кеман, также запомните просто слово, в личный словарик чисто диалектовое тоже. Это мы его еще встретим, просто сейчас запомните. И э, у нас есть такое вопрошение, да, чисто разговорная форма. Она. Вы должны просто сейчас вот эту форму разговорной нарабатывать, я вам даю для того, чтобы просто нарабатывать. Мешки, да? Не так ли? Мешки, да? В стандартном языке это было бы алей саказялике. Алей -сакавелике". Алей -сакавелике". Не так ли? В ег египетском все гораздо. Короче и проще. Мишки да? Мишки да? И в примере мы увидим эти слова, которые мы сейчас разобрали. Хусейн мин Маср, мишки да? Хусейн мин Массер, мишки да? Хусейн из Гипта, не так ли? Мишки да? Да, вот мы видим так. Уточнение, типа, дальше отвечает. Келля. Хусейн мин Никак нет, вовсе нет. Хусейн из Эмиратов. Да, здесь... Мы еще использовали такую эмоциональную краску, понимаете? То есть я что вам хочу сказать, да, мы этот урок завершаем, пока что, я думаю, достаточно. У вас будут упражнения, которые вы можете посмотреть на сайте, скачать. Ссылка будет в описании к этому уроку. Я хочу сказать, что диалект, он его изучение полезно тем, что там много эмоциональных всяких вещей. Более эмоциональные есть всякие выражения. Какие-то вставки, восклицания и так далее. Вот с этой точки зрения диалект полезен. Но, э, что касается изучения и подхода к изучению арабского языка в целом, то, как вы видите, диалект это сильное упрощение и искажение, что, наверное, более важно, искажение стандартного арабского языка. Поэтому подход, при котором сначала изучается диалект, а потом стандартный язык очень э, э, неэффективны, и есть риск того, что вам будет тяжело даваться потом стандартный язык, потому что приходится переучиваться. Вот, по сути, вот эти все сокращенные словечки, там всякие от, отрубленные с измененными буквами, с измененным прочтением, это э, вас дает привычку, которая неправильная. Да? А когда вы начинаете изучать стандартный язык, вам приходится переучиваться. То же самое э, можно сказать, если вы хотите изучать диалект и пользоваться арабским языком э, в качестве там, официального языка, в качестве работы, да, для работы, э, для того, чтобы там, почитать что-то на сайтах, на, в газетах, э, по телевидению и так далее. Э, ну, я имею в виду официально какие-то вещи. Э, вы не будете владеть арабским языком. На стандартном языке, зная диалект, вы не сможете э, владеть арабским языком в полной мере. Да, вы будете наращивать какую-то лексику, лексический запас, да, словарно у вас будет, но в плане грамматики, в плане понимания структуры языка, его логики и так далее, у вас будет очень слабенькое понимание и неправильное зачастую. Именно поэтому я придерживаюсь той точки зрения, что диалект нужно учить на основе, Знание грамматики, знание структуры арабского языка, стандартного, общепринятого. А что касается диалекта и уроков по диалекту, которые я записываю, да, это дополнение, это обогащает ваш словарный запас, ваш лексический запас, обогащает ваши навыки речи, то есть эти уроки посвящены именно развитию речевых навыков, чисто повседневных, но на основе стандартного арабского языка. Именно поэтому я вам говорю вещи, которые нигде никто не говорит, нигде никакие учебники не говорят, не разбирают, почему, например, кеда, как оно от кеделики образовалось, или ди, как они образовались гады и Я надеюсь, что это даст вам понимание ценности именно стандартного арабского языка, понимания его, ценности его изучения. По стандартному арабскому языку у меня есть курс по грамматике. Вы можете его посмотреть, зайти на сайте, почитать о нем. Это полный курс грамматики арабского языка. Можете почитать, как здесь проходит обучение. То есть мы смотрим урок, решаем онлайн-тест, выполняем письменное задание. Устное задание в телеграм чате можно присылать на проверку. Я с вами буду отрабатывать и так далее. Дожидаетесь проверки письменных заданий. То есть я тоже могу по посмотреть, проверить все. То есть работаем полностью, каждый урок прорабатываем задание, устную речь, произношение и так далее. Всего 57 уроков грамматических, больше 500 вопросов в онлайн-тестах и э, наглядные материалы с таблицами, со схемами, э, с разными э, вариациями и так далее. То есть для того, чтобы вы визуально лучше всего понимали, как устроен язык, его структура и сложные грамматические правила. Поэтому, если вы хотите овладеть арабским языком в полной мере, прошу, заходите, ознакомьтесь, буду рад с вами поработать, буду рад, если вы станете моим учеником. На этом мы урок завершаем. До свидания или счастливо по-египетски Саида. Это говорится при прощании. Саида. Поэтому я говорю вам Саида. До встречи в следующих уроках.